Здравствуйте, уважаемые слушатели Академии СПА и коллеги! Сегодня у нас пациент с высоким давлением и лишним весом, что говорит о нарушении метаболических процессов в организме. Ну, естественно, это происходит из-за того, что у него было много операций, много в жизни изменений негативных, ну и, соответственно, пиявками мы пытаемся по его диагностике эти проблемы решать. Поэтому пиявки у нас становятся по его треугольнику диагностическому. Меридиан почек. Ну, в данном случае вот, чуть сместилась из-за операции пиявка вот, на передний срединный меридиан. Меридиан поджелудочный, меридиан желудка. И с яйской стороны у нас меридиан мочевого пузыря. Вот здесь у нас стоят аж 4 пиявки. Поэтому его давление 160 на 90, После в процессе у нас давление пока скачущее, а вот после сеанса посмотрим через 20 минут, что у нас произойдет. Давление должно ну, примерно нормализоваться, состояние, естественно, улучшится, настроение тоже. Ну и мы продолжим, поэтому если у вас есть вопросы, задавайте, ставьте лайки, подписывайтесь на наш новостной канал. Всего доброго! Спасибо! А